Давай ты умри уже. Давай ты будешь умереть. Давай ты будешь умереть, нет? Ты будешь умереть? Или мне надо в упорке подбежать, чтобы ты сделал умереть? Так, я сейчас соберу, короче, эти вот артефакты. Ух ты, сколько здесь! Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, <смех> Что? Ливер? Сам ты ливер Готов Вау, вау, вау, вау, вау Че такой дерзкий-то? Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И мы с вами продолжаем проходить Тень Чернобыля кто не знает, это, короче, сталкер, да, ну, конечно, все знают, это, блин, в любом случае все знают, это я здесь, ну, Бяра такой, новичок, короче, решил посталкерить, еще и на мастеру пройти, короче, вообще отчаянный тип, вот. Итак, а вы мне в комментах написали, что здесь на свалке есть, э... на свалке есть, короче, тайничок какой-то. Ага. А, на свалке есть тайничок. Вот. А... Какая-то вышка, что ли. Может быть, это? Хз. Ну, если это эта вышка, то я не знаю, как куда забираться, если честно. Вот. Короче, где-то какой-то тайничок здесь есть. На свалке. Если я не ошибаюсь, то и вот на этой свалке. Ну, может быть, где-нибудь и дальше. Вот. Давайте сейчас вот так вот по периметру пройдем, Посмотрим, короче, поищем. Если есть какое-то... Какое-то место с тайником здесь, то... Взглянем его. Так. И отправимся, короче, выполнять задание Сидорович. О, артефактчик. Артефакт. артефакт. Про факты, короче, вы тоже мне писали, короче, в комментах. Говорили, что есть, я так полагаю, вот эти вот 5 э, ячеек. Кто там бежит? Кто бежит? О, о, о, о, о, о народ, народ, народ, народ, народ, на нас нападают, на нас снова нападают. Э, э, э. подорвали, пацаны. Так, э, давайте. А, здесь на паузу не встает. А, так, давайте-ка Попробуем, испробуем нашу гадюку Так, неплохо Неплохо Неплохо Дело попёрло Попёрло Э, где-то здесь, что ли? Где-то где недалеко он, А вот он Хорошо. Как вы написали, короче, гадюк это не автомат, это п -п -п -п -п -п -п, пистолет пулемет. Да? Судя... судя по тому, что как... Как... Как... как вы мне сказали. Вот. Так, еще артефакт. Хорошо. Вот про артефакты. Вы в комментах написали, что артефакты можно применять на себя. Что, там еще есть? Там еще? Эй, эй, эй мужик, ты без? дорвали я подорвем кого-нибудь? В борщ. Да, я прошлый раз, короче, не ослышался. Он говорит на те в борщ. Окей, так. Патроны у меня кончились. какой нахрен нож бери ты нахрен нож где ты там бил еще один блин как и недалеко ну, в этого то я точно не попаду на поближе подбежать короче чтобы задрычить его ты где Убил что? Ли? А, -а, а. Фигушки я его убил, так, там я вижу артефакт еще лежит. Давай ты умри уже. Давай ты будешь умереть. Давай ты будешь умереть, нет? Ты будешь умереть? Или мне надо в упорке подбежать, чтобы ты сделал умереть? Сдохнет уже. Блин, знаешь эти бандиты, они как мухи, короче. Они как мухи. Э -э Приставучие такие, знаешь, да? Опа! Убили, что ли? Бля, чувак. Земля тебе пухом. Окей. Так, ну ладно, он один, наверное, не попрется сюда. Я так думаю. Вот, а насчёт, короче, артефактов. Вы говорили, что... Можно их одевать на себя. Но... Но... Да ладно тебе. Да ладно тебе. Но... Так, чем положили, нет? Но... Euh, нужно смотреть по бонусам, там, короче. Вот радиация плюс. Это уже, короче, хреново. Она будет ради радиацию, короче, euh, добавлять мне. Пулестойкость плюс 2. Окей. А, минус Удар минус. Разрыв. Пулестойкость минус. Здоровье плюс 200. Зато здоровье, смотри, плюс 200. Здесь минус минус, здесь плюс 200. Плюс 400. Я вот только не понимаю, а интересно, есть ли вообще какие-нибудь артефакты, которые везде плюс, плюс, плюс, плюс, плюс. Ну, плюсы тут, бонусы. Вот. Я думаю, вот эти вот, которые у меня сейчас, не стоит их брать. И вы говорили, что выгоднее продавать, короче, артефакты ученым. Но до ученых нам еще, ого, как далеко. Поэтому мы пока не будем копить. Мы, короче, накопим до 20 тысяч э -э, на грозу, короче, на гром. Вот. А потом... А потом... хе, -хе, -хе. Не, ну твою мать, не, ну черт ты. Ну черт ты, твою мать, ну не. Так, там я видел эти... Артефактики, блин. Это бандит. Это бандит. Кто не знает, это бандит. Пошла, пошла жара. Блин, я так это патронами короче раскидываюсь. Не не по-профессиональному, знаешь Не это Просто налево-направо Расстреливаю, короче, эти патроны А чё там, еще прибежали? Ух ты, ух ты, они с другой стороны, короче, нападают Жесть, я с этой свалки Уйду или нет когда-нибудь Они, наверное, будут бесконечно О, там еще бегут Я с... на этой свалке, короче, буду бесконечно, наверное, воевать С этими бандюганами. Так, добил. Добил. Это, наверное, тот, которого я не добил изначально. Так, окей. А... Вот это, наверное, для гадюки, да, патроны? 9 на 18. Или вот это? 9 на 19. Вот это, наверное, для гадюки, скорее всего. Давайте пока покопим патроны, потому что... Потому что что там, 1-2 патрончика... Накопишь и. Смысла нет с него стрелять, короче. Так. Окей. Так что гадюка может заменить пистолет, в принципе. Как вы также писали мне в комментах. Вот здесь какой-то. Здесь, наверное, бандюганы сидели. Бандюгани сидели. Хорошо. Опа, нифига тут, жрачка, закуска, стопочки, жрачочки, жра жрачочка, закусочка. Так, там я видел где-то артефакт. Давай попробуй. Юта. Ай-яй-яй, -ай ай-яй-яй, ай -ай -ай. меня сейчас угандошат, меня сейчас угандошат. Так, Ва Васька готов. Василий, можно ваши? Шмуть а -а -а. Так, я сейчас соберу, короче, эти вот артефакты и пойду выполнять задание, потому что что-то мне отсюда не выйти никак. Что-то матюгане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 Аккуратненько. Так, где там артефакт? Он артефакт? Чего ты так дернулся-то? Погоди, погоди. Знал, чтобы меня не всосало опять. Ай-ай-ай, ай -яй -яй! ай со опять сосет, опять. Блин. Нифига он на такое расстоя... Расс... расстояние, вс... да чтоб тебя? Отдай, отдай, отдай, отдай, отдай, отдай, отдай! Нет! Погоди. А как? Болт кинуть. Наверное, болт кинуть, короче, она когда шлепнет. Это. Забрать артефакт. Так, где он? Где он? Э! Так там нет! бегут опять вы задрали вот реально они они они не дают ничего сделать они просто вот и реально они как и мухи на говно умрете еще и двое уже пистолет короче косой Вот так вот на вскидку и то и, э, четче стрелять, чем Так, иди сюда Иди сюда, говнук Я видел, что ты здесь, давай сюда иди Эй, ты где? Ого! Нифига себе, что-то там Капюшон бронированный, что ли? Так, а вон тот сложок все пускаем там блин там радиация как он там шастает-то вообще непонятно мне непонятно мне так окей давай-ка я попробую сейчас еще не действует она на этот на болт короче как это взять море опять всасывает Аккуратненько, аккуратненько. Так, давай, давай, я почти подошел. Я почти подошел. Да, да, но, но, но, но, но, но. Забери ты его уже, забери! А это не артефакт, что ли? Ну, похоже на артефакт. А, артефакт. Куда убежал? Да, куда он убегает-то, ё-моё? ёп ты исчез что пришел что ли господи... ладно хоть этот заберу хоть Херачих, этот заберу пац... ладно сюда иди сюда иди поговорим представучая падла окей тайник в трубе там было написано мы взяли. Так, мы там взяли, короче, на всякие какие-то. Опа, а, бандиты. А, представители криминального мира, пришедшие в зону по разным причинам, заработать на продаже артефактов, скрыться от закона, купить или продать оружие, в зоне много подобного элемента уровнем от шпаны до серьезных уголовников. В большинстве своем объединены в банды, хотя единой бандитской организации в зоне до сих пор нет, только сильно докучают рядовым сталкерам. Во, во я про и говорю. Кабан, крупный зверь, достигающий полутора метров в холке, своей живучестью и агрессивностью даёт, данное животное превосходит своих родственников вне зоны и не уступает большинству мутантов. Мутагенные процессы, обусловленные воздействием радиации аномалий, в значительной степени сказались на облике этих млекопитающих местами последние... Облысели, а местами наоборот обросли очень длины жесткой шерстью. Копыта зверей изменили свою форму и стали более острыми, приобретя некоторые сходство с когтями. Зрачки обесцветились, на облысевшей голове проявились пигментационные пятна и глубокие морщины. Кабаны зоны хорошо переносят радиацию, что позволяет им подолгу находиться на сильно загрязненных территориях. Обычно эти животные атакуют с разбега, пытаясь клыками распороть живот жертве или сбить ее с ног. Окей, okay. плоть. Опа, плоть. А что за плоть? Мы такой не видели. Оказавшиеся в зоне домашней свиньи, как и многие другие живые организмы, подверглись сильной мутации. Поскольку были затронуты гены, контролирующие процессы метаболизма, фенотип животного резко изменился. Мутировавшая свинья, которую сталкеры называют плотью, один из самых наглядных примеров надругательства зоны над природой. У этих существ сформировался чешуючий костный защитный покров, значительно увеличилась способность организма к регенерации. Но усложнилась нервная система. Как и обычная свинья, плоть всеядна, поэтому, будучи голодной, вполне может напасть на сталкера. Окей. Okay. Так, воронка. Аномалия предположительно гравитационной природы. В момент активизации со страшной силой стягивает себя все, что находится в радиусе 10-15 метров. При попадании в центре воронки шансов выжить нет. Тело и животного человека будет сжато в плотный комок, а затем разорвано в момент так называемой разрядки. В течение всего периода существования, в среднем это около недели, аномалия не меняет места своего проявления. Может быть визуально обнаружено днем по характерному движению воздуха над ней, окружающейся листве, фрагментами расселенных трупов и характерному темному пятно на земле в центре. А ночью крайне опасно, поскольку обнаруживается лишь детекторами или с помощью бросания металлических предметов. Образуются три вида артефактов выверт, гравий, золотая рыбка. Угу. Так. Находится около аномалии воронка. Мы это, по-моему, читали, да? Душа. Это, по-моему, читали, не? Короче, не помню, читали мы или нет. Опа, история зоны. А, это тоже читали. Ладно, окей. Вот тут... Так, я еще попробую. Тут где-то был еще один артефакт. А, вон Попробую его, короче, сейчас взять Сосет, так сосет, У нас слишком близко к этой ворот Ну, я о чем говорю Так А, а, а, а, а А, тика, тика А, тика, тика, тика Короче, жесть Ладно, хрен с ним, с этим артефактом Вот, пойдем, короче, выполнять задание Что-то мы задержались в этом месте ну, Эти артефакты нам не взять это, это уже понятно Возможно, если у меня какая-нибудь там крутая броня Или что-то еще там, я там прокачан Жестко То, возможно Можно и попробовать взять этот артефакт что там опять к бою-то? Давайте сами, пацаны. Это, короче, жесть. Я отсюда хрен уйду. Опа. Там появилось, короче, это. Ладно, тайники, мы с вами. А... Ливер вылез. <laughs> Что? Ливер? Сам ты ливер. <с> <Л -5> Ливер вылез, говорит. Так, окей. Okay, а -а -а, где у меня тут? Вот сюда мне надо. Еще и тайник здесь есть. Хорошо. Где ты? Они что, всех перебили? Да что, пваса? Как меня, как они как они меня бесят? Готов. Вау, вау, вау, вау, вау, вау! Ч такой дерзкий-то? Опа! Это вот этот тайничок, что ли, говорили? Нифига себе. Хорошо, сейчас. Сейчас проверим. Так, это я все заберу. Где там еще один? Ливер! Эй, эй, ливер! Блин, всех перебили, прикинь, че за дичь-то? Они когда-нибудь кончаются эти бандиты или или нет? Они не дадут спо спокойно поблуждать по зоне или нет? Да ёпта, я задрал. Да стреляй ты уже, но ну. окей, окей. Короче, это какая-то жесть. Это просто дичь. Они, они, идут и идут просто со всех сторон. Окей, давай-ка сюда. Опа! Ни хрена, ни хрена. Это по-любому тот, это по-любому тот тайник. Это по-любому тот тайник, про которого вы мне говорили. Вот это ништяпуля. Наверное, патрончики для гадюки появились. Хорошо. Так. Я, в принципе, наверное, ничего не буду скидывать. Но пока место есть. Все хорошо. Аптечку возьму. Окей, okay, пошли. Так, а теперь мне надо В какую сторону идти? А... Выйду сейчас и получается налево, вот так наискосок, налево. Наиск... Вот, вот сюда. Вот какие-то там, не знаю, что это контейнер или что-то такое. Вон до той штуки, короче. И сюда наискосок. Окей. Okay. погнали Епта, опять бандиты там. Что ж, вы такие? Колеса. У меня гусеница, я танк, понятно? Сюда, идите. Блин, эти ветки, можно их срезать? Как-то срубить, я нихрена не вижу из-за них. Да умри ты уже! Бесит, что они так долго умирают, короче Хорошо а, Неплохой Неплохой Полуавтомат Или, да, или как там Автомат, пистолет, автомат Пистолет, пулемет. Блин, далеко Твою мать Давай, давай, давай, давай, давай Возьми меня тепленького. Возьми меня полностью. Возьми меня тепленького. Возьми горяченького. Так, хорошо. А, по-моему, один остался, да? Окей. Где ты? Да умри ты! Что они такие живучие? Почему? Да еще один, что они там прям рождаются сразу, что ли? И патроны истратил, мать его. Да побежал-то, зассал? Ливер, ли как тебя там? Окей. Так, надо было облутать, короче, трупы, потому что патронов. Просто на одну шайку все патроны ушли. Это нормально? Так и должно быть? Это же просто дичь. Это я не знаю, с какой запас должен быть патронов. Опа. Опа, опа, опа. Вот это хорошо. Вот это хорошо. О, опа. Вот это хорошо. Вот это привалило. Вот это, вот, вот это мне нравится. Вот это я люблю. Блин, у вас вроде столько было тут чуваков, короче, и... Обыскивать нечего, блин. И обыскивать некого. И нечего. Так, да, хорошо. Хорош. Журнал, короче, ПК. Кто в первое впечатление? Новичка, это все читали. Окей. Опа. Вещи убитого. Вещи убитого, хорошо. Да что у вас? Откуда вы опять идете? Чики брики, блядь. Вы задрали? Где они? Так, идем вещи убитого, как раз по пути. Болото, болотина. Болото, наверное, радиоактивное, на него вставать лучше не вставать. Окей. Вот здесь, да? А как мне тебе посмотреть? А, вот о ништи пули хорошечно да где чет много здесь этих аномалий короче так вещи убитого я взял теперь иду короче вот прямо иду болотины болотины болотины болотины так, э, хорош, я короче возьму э, ружье. Потому что мало ли здесь будут мутанты. Смотрим по сторонам всякие. Там труп. Смотрим по сторонам. Тут, короче, всякие эти артефакты. Артефакты очень ценны. Артефакты очень нужны Нам нужно копить деньги Мне главное с курса не сбиться Я, я вроде как правильно иду Еще радиация. Так, это наверное ближе к горе Потому, ну, радиация из-за того, что ближе к горе Так, вон они, наверное, бандюганы Бандюгани Нихрена там стая собак Это бандюганы со стаи собак с этой, короче, воюют, да? Фига там? А, там Сталкер. Ну блин, извини, брат. Сам разбирайся. О, -о, -о, -о. да в любом случае было бы поздно. Подошел, главное подошел к, к уничтожению лагеря и жрать захотел. Окей, давай к колбаски, колбаски с батончик. Сюда, смотри, ползет. Ни хрена там просто-то, смотри. Да, на такую ставят, то блин, нарваться. Их. Я вообще-то один. Так, минус один. Вот эти вот в капюшонах, да, они, они, они, они, они это, пас такие посерьезнее, наверное да хорошо красавчик двоих сразу так ладно а, берем берем берем берем все это забираем хорошо на артефакчик. Ар артефакчик ага Рюкзачок, так э, Давай-ка вот эту штуку заберу, я ее продам Блин, я перегружен Я перегружен Короче, жесть Я не знаю, тогда вот эту куртку, я не знаю, брать или не брать ее Выкинуть ее Потому что я перегружен. А, ну хотя я иду, смотри. Я думал, будет как обычно, типа, вы перегружены, вы не можете идти. Мобильный лагерь ученых. Ух ты. Мобильная, лабора... Мобильная лаборатория выглядит как небольшой металлический бункер с маленькими тонированными окошками. Способна выдержать почти все известные человеку повреждения любого характера. Может быть переведена в полностью автономный режим за несколько месяцев. Для чего снабжена надежным системами жизнеобеспечения. В зону доставляют грузовым вертолетом. персонал лаборатории никогда не пускает посторонних далее внешней шлюзовой камеры, поэтому внутри лаборатории не проникал ни один из сталкеров. Окей. Наемники. А, самая загадочная и открытая группировка в зоне, в существование которого многие даже не верят. Кое-кто постоянно пользуется слугами, наемников, профессионалы своей области, они быстро расправятся с любым сталкером даже могут полностью ликвидировать небольшую группировку. За свои услуги, судя по всему, берут немалые суммы в деньгах или артефактах. Расположенные базы данной группировки до сих пор остаются загадкой. Очевидно, она находится где-то в глубине зоны. Прикольно. Блокация, гробром. А! Опа-опа-опа! Нифига, она так налетела просто надуло. О, хвост, все, все, псевдо собаки, хвост. Устойчивость кожи у мутировавшие собак к химическому электрическому воздействию давно обратила на себя внимание ученых. И за сути в жирых отложениях собак наиболее подходит лоботных исследований. Окей. Ништяк! Можно будет тоже Сидоровичу отнести. Так. А, Чем мы там? Мы там не дочитали справку. Агропром. Странная местность. Если углубиться в нее, то увидишь на сильно загрязненной ради радиации равнину. Расположенное там мелкое озеро до краев забито обломками а, техники. Еще можно посетить старый институт и фабрику, однако в последнее время там что-то слишком часто стали мелькать военные. Окей. Ну, военная это жесть. С военными я не хочу связываться. Так, все, здесь больше нет ничего. Окей. Мы с вами выполнили задание, выполнили э, задание, одно из задач, одну из задач, короче, э, Сидоровича, так, теперь нужно убить торговца, 14 часов нам осталось, я не знаю, хватит, не хватит, убить торгового представителя, окей, вот он, идем, Идем туда. Сейчас быстренько, короче, его загасим и будем возвращаться обратно. А потом пойдем, короче, по тайничкам. Ну, возьмем еще задание и пойдем по тайничкам. Хотя, я, может, артефакты и продам, и у меня получится уже хватит на гром. Поэтому возьмем спецзадание уже и пойдем. Возьмем спецзадание и пойдем по тайникам, короче. Вот так вот. Вот такой расклад будет у нас. Пока сконцентрируемся, короче, на задаче, которая у нас дана. Собака! Минус. Бляха. Ну, их тут много. Так, минус три уже. Уже, уже, уже стоя меньше. Да что вы не дохнете-то? Мне бы их спугнуть, чтобы они убежали Потому что они И сейчас меньше станет, они разбегутся Это стопудово В смысле, их две осталось Но одна останется и убежит Но Все засало Только могут, короче, толпой нападать Опа, какашка Нету ничего Нету ничего так, нет ничего. Хорошо. кашка. Блин, это хвост, он, он так похож на говно, короче, собачье Я просто. Ты как уличик, знаешь? Опа, куличик. Так, ладно. Мертвый сталкер здесь у нас. Ладно, ружье я не буду убирать пока. О, хорошо. Чё там? Чё там, Чё там? Крест в лагеря бандюков. Уничтожить. Нифига, если тут тайников уже нашел вещи убитого. Полазим, посмотрим. Прикольно. Так, еще там два трупа. Какие-то постройки. Но пока мне туда не надо, я пока туда не пойду, я пойду, короче, чисто по заданию потому что мы так и не дойдем до него опа друг друга короче пристрелили челька а он артефактом блин там тоже опасно туда залазить так, ради... радиационная опа смотри короче Вроде как сталкер. А ч он такой враждебный? А ч он враждебный сталкер? Михаил.. А, ба это бандит. Михаил прищ Прыщ какой Нифига себе. План хорош. Сейчас мы его уж Он по-любому, потому что будет по мне стрелять. А! -а, -а, -а. Давай, умирай, умирай. Умирай, умирай. О, хорошо. Блин, а на дальнее расстояние разброс большой. У автомата. О. Так, что у нас тут? И все? Херотень какая-то так ладно я туда в это здание не полезу потом потому что мы так и не дойдем так и не дойдем до задачи до нашей а время-то ограничено время-то 14 часов прикинь так вы кто блин я устал надо попить по-моему вот эта штука да она энергетический напиток так вы кто а, вроде дружелюбные. Вроде не кусаются, хорошо. Да не-не, я просто мимо пройти, ты чё. Я ни, ничего вообще драться не собирался. по. Приветствую, сталкер. А в последний день зверьется целыми из темной долины поперла. Непонятно, что их оттуда гонит, но только ломится как от пожара. А в восточном секторе мутантов развелось, что клопов только отстреливать успеваем. Вот такие вот новости. Угу. Окей. Такс. А... Кто у вас тут начальник? Эй, ты, сталкер. Да я как-то и не в курсе последних событий. Ну хорошо, ладно. Не в курсе, так не в курсе. Так ничего, что я у вас поковыряюсь. Долг. Долг. Они не будут агриться, если я у них тут лазю, нет? Мы кого попало, не пропускаем. Сталкер, да у меня дела. У меня дела. Эй! Оружие убрал? Так. Почему? Дальше находится наша территория, база группировки Долг, и мы очень придирчиво выбираем тех, кого пускаем к себе домой. Если у тебя нет особых важных дел к нашему руководству, то мы тебя не пропустим. Понятно. Понятно. Окей. Что может интересно рассказать? последние дни сведьется целыми стаями с темной долины поперла. Непонятно, что их оттуда гонит, но только ломится как от пожара. А в восточном секторе мутантов развелось Что клопов, только отстреливаются успеваем. А, это уже читали. Так, у тебя бинт, да? Хочешь, я тебе продам, короче, какой-нибудь артиф. Ух ты! Три 250. Ни хрена себе. 650. Косарик. Хотя денег не хватит на все артефакты на мои. На вот этот один. Скущий. Скущий! А ну, можешь еще вот уличик. Все. вали отсюда. Мы кого попало, не пропускаем. Спасибо за бабло. Ладно, чё Меня не пропускают. И как? И как мне туда попасть теперь? Там чувак бродит, которого мне нужно загасить. Пипец. И как мне туда попасть? Ладно, пойдем, короче, обратно к Сидоровичу. Пропадет, так пропадет это задание. Чё уж там делать? Что уж делать? Пропадет, так пропадет. Пойдем к Сидоровичу. Я еще выдохся. Опа, артефакт, артефакт. Серп и молот. Прикольно. Так. Ну ладно, лады. У меня, кстати, видос к концу уже подходит. Так что давайте перекантуемся пока у этого, у долга здесь территории. Вот. По как по канону, короче. Сядем у костра. Можно, да, я у вас тут посижу, отдохну. Вот. И в следующей серии, короче, отправимся обратно к Сидоровичу. Э -э заберем награду. Отдадим ему псевдо-хвост собаки, короче. И... Там, попродаем наверное, артефакты ему. До 20. Если у него есть гроза, мы купим грозу. И возьмем спецзадание. Вот, посмотрим, что за спецзадание. Так что. А, нет, возьмем спецзадание. Да, и пойдем, короче, ники чистить, которые мы понаходили. Да, а потом уже спецзадание. Вот. Все. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм. Да, наверное. Комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.